Что делать, когда начнется война в Украине или в вашем городе? Первое дело мы занимаемся птичкой, Это то пять штук можно чем больше, чем лучше Раз вот стрит и кому-то дадите. И вам вознаграждение дает кучу денег там, ну, в общем, как-то вот. Иметь деньги с собой. Гомонет. Я российскому распать чав. думаю, А это российского потом уже. Ну, Доступную роллу украинскую. Так, давайте, если вы хотите врятоваться, вам понадобится нужно... одежда, чтобы маскуваться, фильнишка спальня, свидание, где-то на две большие суток, где-то конфедерации, всякая такая иншая. Знаете, есть легший способ, это просто поехать в другую страну, же поехать в другую город все будет напевно краще ну если вы уже в военный стан попали чи там у вас вина вас не пускают то вы как это сказать вы в, в, в ловушке я укр... я русским разговариваю все сейчас на русском буду разговаривать на ну, украинском будем тренировать навыки тем самым так получится получится значит берите айпады, смартфоны чтобы iPad заряжает телефон это чтобы быть на связи. Есть, конечно, беславная функция, без интернета. Playmarketing э, предложений, там, телеграм заходите, ищите. В принципе, могу, кстати, заснять вам ролик, как же без интернета и без сообщений просто общаться. Телефон должен быть сначала рядом, а потом уже можно на расстоянии там коротко. Ну, а мы этого достаточно это программисты сделали для таких людей, как вы. Называется я вот только раз пострел, а это и что-то такое еще дальше. Возможно, по-другому. а там что-то. В общем-то, в Телеграме мне там подписался на пост. Вот мне скинули группу. И я пошел, скачал, ну, думаю, уже нужно. Потом думаю, блин, нужно. Потом, блин, думаю, не нужно. Что мне делать? Во Львов далеко ехать. Потом нужен план. Пиши в комментариях, как ты считаешь, где ты живешь, в каком городе, чтобы мы с тобой пообщались. Да, кстати, можно интервью сделать в прямом эфире. То есть где-то интервью. здесь интервью, показываться здесь камера, и будет снимать это все. В принципе. Так, давайте поговорим по-другому. Шлем нужен ли нам? Как по мне, это самая крутая штука. Ну, для воинов, потому что они сражаются в потерялке. А мы мирные жители, России будем мирные жители. Нападало, конечно, нападало. не будет мирных жителей. Нападала, конечно, нападала. Россия говорили, говорит, что тоже нападали украинцы в новостях. Тем самым наращивали себе репутацию. Тем самым будет помогать вам. Я знаю, что Изленский сказал правду. Ну как, правду. сам списал, довольно. И сказал, что никогда Россия не будет показывать эту СМИ. Вот я, в принципе, их покажу. Только мне, короче, нужно начинаем значит что он говорил там запустил еще макс про ютублог видеоблог, неплохий на эти каналы на эти он рассказывал про войну то что воды вода и еда сейчас просто в новостях сообщают просто сейчас вот поэтому сейчас узнаете про учебу что там с учебой или с работой потому что вам нужны деньги срочно деньги, доход, доход, доход еще раз доход потому что когда вас напали вы уже вы не можете выйти вам придется переждать тогда э, сухобочи найдите там убежище чтобы переждать там от окон, стекло что-то еще где-то пониже ракета же не может, не, может помануть ниже но на на домах я не видел, что они вот так вот делали. ну не делали по стенам, так что стена вас не спасет. Не спасет. То есть нужен похрик в вашем доме. Можно так, можно так, потому что вас похреб вообще-то сдавит, танки едет и э, похреп по вообще-то упадет Так что плохие новости для вас, если вы уже попали в эту зону. Э, поэтому на будущее, кстати, хорошо построить роли, потому что вдруг вы об этом никогда не узнаете, потому что интернет отключат, окружитесь танками вы будете по центру и все, и вам конец, некоторым тоже с городом. ну и все, в принципе, это конец будет. Поэтому есть тут один шанс, это поставить все роли. я сейчас по эту тему смотрю, потому что что-то еще что делать, мы сейчас на... каникул, а потом будем отрабатывать. Вот найти у себя функцию как это сделать в общем-то найти свое хобби чтобы подрабатывать и зарабатывать найти работу и зарабатывать и подрабатывать в общем вам нужны деньги чтобы было в кармане и в интернете потому что сейчас экономика такая себе там снимать можно ограничено зато вы сможете и в интернете покупать валюты, биткоины ну чем-то я все это сказал что покупать что выгодно всякое такое смотри мои ролики Фух, что тебе сказать подписка на мой канал лайк тогда мы продолжим всем удачи и пока бам до снова скорее до новых встреч